По-японски бы значило, что это странные татуировки. Это муку или не муку, еду, наверное. Манок, куярод. Это еда какая-то. Вот. Манок. Манок это по-русски, ну, манок там уточек под подзывал манок. О, собачки, это тоже на еду. Dog for food, но, no? а, потому что, ну, в Корее, например, собак там едят, тут, в этой, как ее, Но тут рядом Китай, там есть тоже собачек это препарируют, В принципе, вот козлы, вот козлов они точно едят. Вот год! Вот год! For food? Вот пс... Она говорит, что да, для, для еды. Возможно. Блин, что-то здесь жарко так идти по этой херне. Надо куда-нибудь в тенек. В тенек свалить. Здесь, короче, вот пляжи, вот, в принципе, все свободны. То есть вот там купаются люди. О. А -а -а. Я поснимаю немного... Ведь... Kr дракар! schedules Ну вот так в принципе здесь и все происходит. Надо идти против солнца, блин. Так жарко, блин. Куда-нибудь в теньке там где-нибудь идти, там будет более прохладно. А этот плавучий, типа как это, беседки Стоит такая беседка примерно тысяч полторы на там несколько часов если вы хотите вы можете с друзьями снять и приготовить что-нибудь там вот ну она на большую компанию рассчитана коче тут кстати ну вода теплая градусов наверное 23 может быть даже 25 Не знаю примерно так так ну, я продолжаю продолжаю ну вот чел решил почистить свой этот плод и как видно он на него что-то там немного тонет вот чуть-чуть прям накренился и прям уже под водой кстати они все бамбуковые ну как бы я не знаю они немного неустойчивые я так думаю если там будет много народу и на большой глубине, я думаю, эта вся конструкция может спокойно перевернуться. Вот поэтому лучше далеко не заплывать. Вот стоят эти водные мотоциклы. Здесь можно снять. Вот и здесь тоже стоят Вот водные мотоциклы накрыты этим бананами то есть это как бы здесь на бананах катают видимо на них но можно и так взять покататься по моему стоит около двух тысяч песо на один час то есть две тысячи рублей примерно может чуть больше а за один час в принципе но опять эти возвращаются товарищи по пляжу, которые гуляют ну, что-то они празднуют видимо какой-то это ну Святая Мария, а. кто это? Иисус. Хм? Иисус. А -а -а. Иисус, короче, <святый> да, это Хочу сегодня понедельник, но они сегодня все-таки тоже как-то ходят и вот празднуют Иисуса, потому что на Филиппинах это все как бы религиозно, они там в воскресенье в церковь ходят, многие там, ну, как видите, вот а, отмечают шествиями такими. Вот те парни вот с этими футболками, то видимо из ансамбля из этого как раз, поэтому у них подписаны именно школьный ансамбль местный. Вот. То есть, в принципе, можно сплавать на лодке, наверное, вот туда вот э, за этот мыс за 700 э, рублей. В принципе, не так дорого. Вот я не знаю, правда, на какой срок там сколько это по времени занимает. Вот. Если купаться, то лучше купаться вот на этом, блин, мотоцикле. Это белой фигней вот этой. С нее нырять, потому что можно. Вот. А с этой лодки нифига не поныряешь. Она только до берега доплывает и все. Но если так покататься чисто, то можно на ней А если нырять, то лучше вот с этой штукой нырять вот. Ну что, надо возвращаться тогда и что-нибудь решать Все, тогда до связи